Коротко о главных событиях Чернобыльской апрельской катастрофе 1986 года и о катастрофе также апрельской только уже 2020 года, связанной с лесными пожарами. Факты о Чернобыльской катастрофе конец апреля ознаменовался для города Припять подготовкой к первомайским праздникам и демонстрациям. Вот-вот должны были заработать карусели. Вот-вот колесо обозрения должно было пуститься в увлекательное путешествие над живописным Атомоградом. Задорная детвора с нетерпением ожидала открытия парка аттракционов. Ничего не предвещало беды. Люди, как обычно, возвращались с работы домой и проводили время в тихом семейном кругу. Однако субботний вечер 25 апреля 1986 года был в преддверии судьбоносного поворота. Через считанные часы станет известно о случившейся в Чернобыле катастрофе. Чернобыльская катастрофа случилась вследствие эксперимента, проводимого в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Возможно, катастрофу в Чернобыле можно было бы избежать. Однако жизнь внесла свои коррективы. Катастрофа в Чернобыле 1986 года была неминуема. Это было ясно уже после первых скачков мощности реактора нового типа. После первого мощного взрыва последовал и второй. Для ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы бросили все спасательные силы пожарных частей ближайших районов. А как борются пожарные в настоящее время с лесными пожарами в Чернобыле? Предлагаю посмотреть видео, материал на канале МД Булькевича. Пламя бушует всего в двух километрах от хранилища с радиоактивными отходами. И более того, пожар из-за ветра приближается к самой АЭС. К тушению привлечена авиация. Однако справиться со стихией пока не удается. Лесные пожары начались в зоне отчуждения еще четвертого да. Огромное спасибо вам за подгон. И правда, очень сильно помогаете. Да. Особенно, когда нет времени, ну, тоже перекусить по, по минимуму. Даже середу, да, да, спасибо даже большое. Середу, спасибо. Все доходит. Да петь, Ваша помощь. Спасибо. Вам. Спасибо. Спасибо вам уже. Спасибо Снимаем. Запад! Не, спеши, не, не. Да,